Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшнее заседание Госсовета посвящено важнейшему вопросу стратегическому планированию социально-экономического развития территории Российской Федерации. Это первое крупное совещание после состоявшегося саммита восьмерки. Я хотел бы Буквально два слова сказать по оценке основных результатов этого мероприятия. Российское председательство на саммите прошло успешно, плодотворно. Лидеры, лидеры стран членов восьмерки отметили не только актуальность предложенной нами повестки, но и согласились с большинством проработанных России решений. Это вопросы, как вы знаете, энерго безопасности, доступности образования, борьбы с инфекционными заболеваниями. Хотел бы отметить очень доброжелательный подход к нашей работе. И более того, если бы не поддержка, действительно товарищеская помощь в течение целого года подготовки со стороны наших партнеров, как руководителей, стран-членов «восьмерки», так и на экспертном уровне наших, парт... наших коллег, думаю, что такого результата бы не было. Это результат общей работы. Подчеркну, практически все эти вопросы, которые мы рассматривали на «восьмерке», крайне важны для развития нашей собственной страны. И ряд решений саммита прямо связан с национальными приоритетами России, названными в послании Президента Федеральному собранию. Задачи, поставленные по итогам саммита, надо решать и в целях развития страны в целом, и в интересах развития регионов, о чем мы сегодня предполагаем с вами разговаривать. У субъектов федерации имеются широкие возможности для привлечения инвесторов в свои территории, а по целому ряду позиций они становятся связующим звеном международных экономических, торгово-финансовых, гуманитарных контактов. Однако для этого потребуется системная работа по развитию инфраструктуры и по созданию благоприятной деловой среды, по совершенствованию механизмов привлечения инвесторов. Подчеркну, на территории страны не должно быть отсталых провинций и медвежьих углов, живущих отдельно от планов всей России и тенденций развития современного мира. И потому Консолидация наших усилий на стратегических, прорывных направлениях должна стать ядром обновленной региональной политики нашей страны. Именно с этих позиций и предлагаю сегодня рассмотреть вопросы формирования комплексных социально-экономических планов территории. При этом надо продумать пути совершенствования механизмов взаимодействия различных уровней исполнительной власти. Повторю, это нужно и для успешной повседневной работы в территориях, и для точной постановки перспективных общенациональных задач. Уважаемые коллеги, <как> стратегические планы развития – это всегда крайне сложная и ответственная тема. И даже текст представленного рабочего доклада подтверждает, что здесь пока больше вопросов, чем ответов. Кроме того, налицо и большой разброс мнений. Хотел бы в этой связи подчеркнуть, что в условиях рыночной экономики копирование моделей работы советского госплана или даже совнархозов, конечно же, и нецелесообразно, и невозможно, и просто вредно. Вместе с тем, формирование планов и программ вполне совместимо с рыночными условиями хозяйствования. И вы знаете, что практически все развитые экономики и крупнейшие бизнес-корпорации вырабатывают... Такие стратегии развития в рыночных условиях. Думаю, что к этой теме мы вернемся еще не раз. Видимо, привлеченые аналитические возможности Совета Безопасности России предлагаю, в частности, провести, как это уже бывало у нас, совместное заседание президиума госсовета и Совета Безопасности. Сегодня же остановлюсь только на самых принципиальных подходах к стратегическому планированию. Во-первых, считаю, что планирование социально-экономического развития субъекта Федерации – это прежде всего задача их органов государственной власти. И излишняя регламентация со стороны министерств ни к чему. В то же время, конечные цели деятельности органов государственной власти, как регионального, так и федерального уровня, обязаны быть едиными. Да и по Конституции государственные органы власти в Российской Федерации, вне зависимости от их уровня, являются единой системой. Больше того, показатели деятельности правительства России должны консолидировать в себе итоги работы в субъектах, начиная от показателей развития образования и заканчивая вопросами модернизации инфраструктуры. При этом каждый уровень власти, как известно, имеет свои возможности, свои полномочия. На сегодняшний день большинство субъектов Федерации приняли свои концепции социально-экономического развития. Но глубина проработки этих программ, их практическая применимость пока не всегда отвечают уровню стратегических задач. Мало помогают они и в проведении эффективной социальной и демографической политики в стране. Полагаю, что критериями состоятельности региональных программ должны быть прежде всего рост объемов производства и доходов консолидированных бюджетов регионов, а также эффективное использование имеющихся финансовых, материальных, людских ресурсов. Надо постоянно ориентироваться на увеличение инвестиций и, конечно, на Уровень экономической предпринимательской свободы в регионах. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы много раз на этот счет говорили, движение пока очень-очень слабое в этом смысле. Уровень предпринимательской свободы в регионах России остается очень низким. А это один из ключевых элементов развития в современном мире. Я обращаю ваше внимание на это. Отнеситесь к этому самым серьезным образом. Лично посмотрите на все проблемы, связанные с этими вопросами. Во-вторых, надо продолжить работу по совершенствованию системы межбюджетных отношений. Причем таким образом, чтобы она стимулировала субъекты Федерации к развитию собственной доходной базы и содействовала выравниванию бюджетных обеспеченностей. Следующий вопрос. Это комплексное планирование межрегиональных и межотраслевых инвестиционных проектов. Это то, чем мы сегодня должны заниматься и займемся. И это то, что пока еще очень слабо проработано. Либо не прорабатывается подчас вообще. Между тем, правительство должно не просто уделять этим вопросам повышенное внимание. Главное, оно обязано вести эту работу вместе с регионами и стратегическими инвесторами. И сам председатель правительства еще года два назад обращал на это внимание. Говорил об этом как об основном направлении деятельности правительства. Нужно, чтобы это пошло в практику деятельности правительства Российской Федерации. Учет в региональном планировании такого рода проектов придаст им иное качество, будет дополняться усилениями местных органов власти и способствовать гармоничному развитию территории. Только один пример приведу. Мы приступили к строительству крупнейшего за всю постсоветскую историю нефтепровода в Восточной Сибири. Однако, сама по себе прокладка трубы ничего не даст или даст очень мало. Необходима разведка и разработка на этой территории, дополнительная разведка, дополнительная разработка нефтяных месторождений. Это, в свою очередь, потянет за собой развитие транспортной инфраструктуры, дорог. Электроэнергетики, строительного комплекса, социальной инфраструктуры потребуют качественной подготовки специалистов Причем нужно искать их на местах Кроме того, все это может дать толчок развитию и других отраслей в этом регионе Таких как нефтехимия, лесопереработка, производство строительных материалов и других Вы сами знаете, была бы дорога в том или ином районе, в том или ином регионе там бы, может быть, десятки выросло предприятий сразу. Причем самого разного профиля. Вы знаете, даже в свое время развитием западно-сибирского территориального комплекса занималась вся страна. И сегодня мы фактически приступаем к реализации подобного проекта, который по своим масштабам вполне с ним сопоставим. В этой ситуации от правительства требуется большая организационная работа так, чтобы этот проект был успешно реализован и дал развитие целому ряду регионов Российской Федерации. Отмечу, когда мы проводим в жизнь такую стратегию, тогда появляется и насущная необходимость в координации планов развития субъектов Федерации на территориях, в которых реализуются эти проекты. Подобные примеры, конечно же, можно продолжить. Это и создание Олимпийского центра в Сочи, это не производственный проект, на первый взгляд. На самом деле это комплексная общенациональная программа. Это освоение Тимана-Печорской Тимана провинции, угольного бассейна в Якутии, разработка месторождений на Таймыре. Это создание технопарков и свободных экономических зон, крупных инфраструктурных проектов. Во всех этих проектах совершенно недостаточно планирования в рамках отдельных отраслевых программ. Необходимо комплексное планирование развития территорий. Это и интересная, очень сложная, но очень нужная всем нам работа. И правительство нужно активизировать свою деятельность в этом направлении. И, наконец, четвертое: отраслевые стратегии должны иметь четкую территориальную привязку и должны учитывать развитие территории в целом. Еще один пример приведу. Не так давно мы рассматривали вопросы развития электроэнергетики. Если смотреть на них в общем то, что называется, баланс бьется. Мы вырабатываем электроэнергии столько, сколько необходимо, вроде бы, стране на данном этапе. Но если посмотреть в территориальном плане, в территориальном разрезе, то окажется, что, да и в отраслевом, кстати говоря, тоже, то окажется, что целые важнейшие регионы страны испытывают энергодефицит. Более того, 75% заявок на новые мощности не удовлетворяются. И в результате мы теряем темпы в приросте ВВП. По подсчетам Минэнерго за 2005 год такие упущенные возможности составили 5% ВВП. Уверен, что и в ряде других отраслей проблем подобного рода хватает. Вот я недавно с нефтяниками встречался перед, э, восьмой, э, перед большой восьмеркой. Они мне говорят то же самое. Были бы мощности в некоторых э, в регионах добычи, и добыча была бы выше. Они вынуждены уже самостоятельно вводить э, энергомощности. Но только никак не могут со своими коллегами договориться по поводу ре, организации этой работы. В целом, мы правильно делаем, что занимаемся макроэкономическими вопросами. Это вообще основа развития нашей экономики. Но при этом нужно учитывать и развитие конкретных территорий и отраслей. Кроме того, в целях эффективного планирования развития регионов, считаю необходимым в ближайшее время проанализировать работу госстатистики и привести ее в соответствие с современными требованиями. В заключение, уважаемые коллеги, еще раз подчеркну, принципиальной задачей остается обеспечение в регионах должного уровня экономической свободы и равных условий конкуренции. В условиях монополизации локальных рынков и коррупции никакой подъем экономики невозможен. Разумеется, рассмотрев вышеназванные проблемы и вопросы, мы не сможем сразу принять все необходимые решения. Однако сегодня у нас есть возможность обсудить проблемы прямо и откровенно, конкретно вскрыть причины, которые мешают нам развиваться более высокими темпами. И по итогам такого анализа дать задание об их дополнительной проработке. Предоставляю слово Хлопунину Александру Геннадьевичу, губернатору Красноярского края.